Знаете ли вы, что уже в июле месяце будут выборы мэра города? А, здесь Иванова. Да. Нет, не, не слышал. Да. Ну вот, узнал теперь. Да. Ну я да, смотрела по телевизору, слышала. Да, конечно. И 1 июля. Можете назвать э, кандидатов на пост? Нет. Мне человек 7, что ли, я не знаю. К сожалению, нет. Нет. Нет? Ну так, не запоминала. Четыре кандидата, из них э, нынешний мэр, э, заместитель, Мэра-депутат городской думы и четвертый, не помню кто. Знаете ли текущего мэра города? Ну да. Шарыпов. А Фамилия? Шарыпов. В да? одно время был Коньков, сейчас не, не знаю. Да, конечно, Владимир Николаевич Шарыпов. Мэр города, я знаю, кто глава города, замечает главу города. Это Фамилию не вспомнишь? Вознесенский. Ой, Вознесенский. <laughs> ну да, как так. Шарыпов или как-то его... Шарыпов? Да, конечно. Mm -hmm. Шарыпов Владимир Николаевич. Кто должен выбирать мэра? Ну, избиратели, мы. Граждане города. Жители города никого не знают, это бесполезно. Я считаю, все равно должен губернатор назначать того, с кем ему работать. Своего руководителя оценивать людям, для которых он это делает. Mm -hmm. да, то есть, я считаю, что вполне возможно система выборная. То есть сами люди выбирают. Mm -hmm. Мы? Ну, есть несколько схем выбора в данном случае. В, в, вот в городе Иваново предполагается, что выбирают э, несколько комиссия специальная, э, которая отбирает на основе документов, соответственно, и э, изучая те, э, ту стратегию, которую должен представить. В мэр. Работа комиссии, она не подразумевает какого-то глубокого обсуждения тех вопросов, которые связаны с городом. В нашем случае, мне кажется, когда идет уже заранее подготовленная Подготовленное действие по выбору конкретного человека, то это, конечно, выборами назвать достаточно сложно. Мы вместе с Владимиром Николаевичем шарыпом который, кстати, подал знаю, документы на конкурсы. Мы все желаем ему победы и у города много задач. Будем помогать по максимуму. Как вы считаете, 14 месяцев, вот сейчас именно на такой срок выбирается мэр города, это достаточный срок для полномочий? Да. Ну, я думаю, что за 14 месяцев можно сделать все необходимое для города. И если граждан устроит, то в дальнейшем могут переизбрать же? Нет. минимум 3-4 года. 14 месяцев, это вообще маловато, конечно. Нет, недостаточно, потому что а, результатов его бюджетирования, первого, mm -hmm. да, то есть он не поймет. Нормальный срок. Нет, это очень мало. А по-вашему, какой должен быть срок? Ну, как минимум года три, потому что нужно сначала осуществить какие-то планы, потом какие-то результаты получить и после этого уже какую-то реакцию потому что иначе просто не успеет ничего сделать год и два месяца вы считаете достаточным ну а, приемлемым для сроком для начала да для начала каких-то действий достаточно ага. для дальнейших действий переизберут ага. можно делать дальше то есть 3-4 года по-вашему оптимальный срок Да. Ну, года 2 наверное 3 это точно ну, минимум 3 а лучше вообще ага. более длительный срок ну если так установлено значит ну, кто-то об этом думал уже. Мэр города избирается сейчас по такому принципу. Есть конкурсная комиссия из 8 человек, которая пропускает или не пропускает кандидата, а потом за него голосует городская дума. А в этой конкурсной комиссии 8 человек, 7 из которых из «Единой России». Как ты считаешь, это вообще правильно? Ну, это, конечно, неправильно. Ну, какие-то проходить... Есть, наверное, какие-то образования, там, профсоюзы всякие в разных, в разных организациях, в компаниях. В, в городе. Мне кажется, должны быть люди оттуда, и они должны выбирать. Ненормально. Не Нет, конечно. Потому что из одной партии семь человек из восьми, это большинство. Нет, конечно. Ну, это, конечно, не надо, чтобы все партии присутствовали. Потому что это получается, что, однако как... ну, как раньше коммунистическая была единая, так и, и сейчас единая партии, не только три, еще бы побольше чтобы конкуренция была вообще такая мощная? Нет, не считаю. Я считаю, что однопартийность России ярко выраженная. И вообще эта ситуация, ну, она довольно, я бы сказал, смешная, если бы я не был гражданином России. Поэтому я считаю, что это совершенно не соответствует нормам демократии. Партия я воспринимаю как инструмент для достижения целей, безусловно. Большинство решает все. И это безусловно. Если не будет этого большинства, то мы не будем двигаться вообще, ребят. Mm -hmm. <laughs> Соответственно, какие цели они преследуют непосредственно, какие задачи они видят. видят ли они, оценивают ли они стратегически, потому что те решения, которые они прописывают, они работают начинают через 5-7 лет. Ну, это как бы я в это не вникаю в политику, в такую, там такая, такая, такие партии я как бы не это. Так, политикой я не интересуюсь, я на пенсии. Ну, я против «Единой России» в целом. Вот mm -hmm. и все. Поэтому, естественно, против такой сложившейся ситуации должны быть, наверное, представители хотя бы тогда разных партий или независимые какие-то представители. Смотрите, окончательное решение за тем, кто станет мэром города, э, остается за городской думой. А вы знаете, кто у вас представитель городской думы, Ваш депутат? Нет, ни разу не видела. Никогда он к нам не подходил. У нас дом... Большой здесь, это самое, сто, э, квартирный, ни разу, вот чтобы вот так вот с жителями поговорить, ни, а ни, ни разу. Нет, не знаю. Да, знаю. Торопов э, Виктор Владимирович. Скорее всего, нет. В данном случае по нашему округу это Курочкина Наталья Викторовна. Да, я знаю, кто депутат, отвечая на ваш вопрос, но никакой разницы от этого не испытываем. Да, я был у него на приеме, просил, собрали подписи с жильцов нашего дома и окружающих там ну, разных домиков тоже частных. Просили привезти просто как там щебенку, чтобы сами рассыпались, сами сделали парковку, потому что там в ужасном состоянии все. Он послушал сказал, молодец, хорошо, что пришел, спасибо. Ну, собственно, на этом все закончилось. Ответить на все наши вопросы смог лишь доцент кафедры теории, истории, государства и права. Людей приучили не интересоваться политикой, внушили, что от их выбора ничего не зависит. Жуликам нужно, чтобы мы не только перестали выбирать, но и отказались от права думать о самой возможности выбора. Тем не менее, большинство из запрошенных согласились, что главу города должны выбирать его жители. Ведь очевидно, что при столкновении интересов горожан и тех, кому глава города будет обязан своим назначением, мэр вынужден будет выбирать последних. Пошедший спектакль вместо волны народной поддержки поднимает вопрос доверия победителю. Единороссам удобно все решать с закрытыми дверями, но мы не должны с этим мириться. Помогите нам распространить это видео и подписывайтесь на наш канал.